всем привет с вами вновь олег и сегодня мы э, начинаем обзор э, такой э, начинаем играть в игру кар механик симулятор которая посвящена как видите наверное уже по картинке э, эксплуатации э, ремонту э, различных автомобилей вот, игра достаточно э, новая э, так что давайте ее уже э, тестить я уже тут немножко начал играть, так что давайте продолжим. Ну и так, вот мы имеем такой небольшой гараж, так автомастерскую, где мы будем ремонтировать все наши автомобили, выполнять заказы и получать за это какие-то денежки. Да? Вот. так, давайте посмотрим, что у нас есть по заявочкам. Так, так, так... Давайте возьмем что-нибудь попроще, так как э, сильно пока напрягаться я не хочу. Давайте, вот, автомобиль едет с перебоями. Э, список деталей, посмотрим, что же здесь. Ну, при, примем заказ. Так, вот мы приняли заказ. Подогнали там нам такую красивую машинку. Это то, что нам нужно будет заменить. Сейчас сразу же это все и найдем. так благо что у нас деталей не так много ремонтировать нужно тоже немного так один наконечник рулевая тяга Так, Планшет. да тоже одну берем и следующее у нас Важно очень э, забивать в поисковике правильные наименования, а то можно купить что-нибудь не то. Конечно же, не факт, что оно не пригодится потом в процессе. Но Зачем нам лишние детали? Соединенная тяга, передняя, тип А. Ищем. Передняя. Ага. Почему-то не нашел. Тогда по-другому попробуем Соединительная тяга Далее. Вот, передний тип А Также берем одну штучку Ну, я так полагаю, нам нужно на подъемник Сейчас машинку поставить Иначе мы с ней ничего сделать не сможем Так, все, на месте Давай-ка поднимайся а то я так ничего не смогу сделать. Итак, и так, и так, и так. Ну, поехали ремонтировать. Угу. Сразу же видим неисправности, где в режиме просмотра. Так, ага, вижу. Так, скорее всего, надо будет еще поднять. Иначе, мне просто так не подойти к тем местам, где нужно произвести монтаж, так, поехали, еще раз глянем, ага, вот она, рулевая тяга, соединительная тяга, и с той стороны тоже, по-моему, одна, а, рулевой наконечник, а, ну все здесь вижу, да, все с одной стороны, ну, замечательно, это легкий ремонт, но ну, хоть и денег стоит немного, но по времени много не уйдет, включаем режим демонтажа, и демонтируем так ага, чтобы это все дело снять нужно все-таки колесо снять для начала снимаем колесиков. так далее а, рулевой наконечник и рулевую тягу так еще соединительную тягу Все два болта это немного и быстро ну и все сразу собираем потому что у меня все детали уже есть раз новенькая сразу отличается Два. и наконечник трис Ну, собственно говоря, колесо ставил, и, как говорится, вуаля, заказ выполнен. Принимайте. Да, Везде галочки стоят. 118 баксов. Ну, быстро. Поехали дальше. Так, наверное, музычку надо получить какую-нибудь. Без музычки как-то скучновато. Так, что у нас следующее, что будем ремонтировать, а будем мы ремонтировать, так, так, так, давайте тоже возьмем простенький, возьмем простенький заказ, так, ладненько, поехали, заменить масло в двигатель и масляный фильтр, и отремонтировать двигатель масляный фильтр R4 и заметь масло с листарой, раз... так, масляный фильтр R4, да? Сейчас посмотрим, R4, вот он, так, далее, отремонтирую двигатель, так, интеркулер средний, поршень в сборе с шатуном. Как удобно с планшетом, то все-таки не, не надо а, бегать туда-сюда. Поршень сборе с шатуна. Там два, по-моему. Да? это надо движок будет разбирать. все это? Так, то не шухры, мухры, да? Так, далее смотрим. Интеркулер средний, турбокомпрессор. Такого я еще, кстати говоря, не делал. Так, интеркулер средний нужен. Компрессор. А, компрессор, кстати, какой? Что-то я даже не посмотрел. Компрессор. А, турбокомпрессор. И сейчас зажигание. Турбокомпрессор 14b. Поехали. 14b. Вот он. Нехило так поставить, детальки. И сейчас зажигание, по-моему, там было. еще раз посмотрим. Да, одна сейчас зажигание. Да, еще раз скажу: про, про планшет очень удобно. Раньше мне приходилось бегать постоянно к компьютеру, который находится тут же в комнате, недалеко. И это было очень неудобно, то есть, вот туда каждый раз бегать надо было. Время много уходило. Так что это не скупить на планшет, прям на месте можно все эти вещи гораздо быстрее решать, а нежели вы будете каждый раз бегать к компьютеру, такой мини-совет. Ну что ж, поехали. Так, высоко поднимать не будем. Насколько помню, тут, по-моему, всего... А, нет, нужно поднять, потому что замена масла требует более удобной позиции, то есть, чтобы машинка была выше. Так, подъемнику. Эту, эту же стоечку для спуска масла. Ну и масло мы сливаем. Старое. Вот оно пошло, родимое, старенькое. Старенькая. Сразу же убираем его в сторону. Чтобы оно нам здесь не мешалось. Так, ну и двигатель там будем сверху ковырять. Так что пускай обратно. Так, да. масло пока я заливать не будем. Пусть движок разберем. После уже. А, все это Так, поехали. Ковырять, будем сейчас движок разбирать. Ну, а посмотрим. Я уже как-то это раздел но не так комплексно, как в этот раз. Похоже, придется все до поршней разобрать. Да, это. Думаю, что не так уж и быстро будет. Ну, поехали. Вот несколько болтиков там. так что у нас тут сейчас надо боковую по моему снять коробку такого. кожу привода может быть я что-то неправильно делаю, но может быть да то есть я как бы в, в этой самой машинерии в авто не силен что я не знаю делаю ли я последовательность правильную или нет вот, то чтобы получить доступ к поршням нужно все это мне кажется снять а, или может быть снизу надо было лезть не знаю так а ну-ка давай я попробую снизу может все-таки снизу это будет удобнее получить доступ к поршням ко всем кстати ты даже не проверил а вот у тебя сбоку вот снизу масляный так ну, похоже тут у тебя не так уж все печально так, давай попробуем. Крышечку открутим. И вот они наши поршни, по-моему, там, да? Так. Ага, вот они парочка поршней. Крышка. Да, я так понимаю, нужно просто ее снять. Да, и мы поршень вытащим. Так-то отсюда намного проще снизу, нежели сверху. Сверху там очень много придется разбирать. А здесь как-то попроще даже. Хотя, не факт. Наверное, придется полностью все снимать. А я-то думал, поршни-то не ведь так просто не снимается. Надо же вал, наверное, сначала демонтировать. И чтобы его демонтировать, нужно тут все снять. Ох, короче, да, попал я. Далеко и надолго, как говорится, да. Далеко и надолго. Так, ну по крайней мере мы можем это дело сделать. Заменить фильтр. Так, режим сборки, сразу же включаем. Меняем. Так, здесь не получится. Можно проверить так, после демонтажа. Интеркулер можно его тоже заменить на новенький так поехали дальше Ага, вот эта штука турбокомпрессор так что нам мешает ясно что нам мешает так дальше доступ к камере двигателя короче понял надо использовать Опустить, наверное. А потом мы вот так точно не доберемся. Так, посмотрим. Ага. Вот он, тут был компрессор. Сначала снимаем эту штукенцию. Блин, сколько болтов-то, а? ага и турбокомпрессор у нас так легко отходит замечательно ставим новенький который мы приобрели недавно ставим это подожди ка я так понимаю что тебе же надо сейчас получить доступ к поршням для того чтобы это сделать нужно нужно нужно очень очень многое всего снять да так так так еще раз посмотрим что здесь нужно снять Натяжной ролик. Да, чтобы нам валт освободить. Нам это все нужно. Так, насчет этого я не уверен. А вот насчет вот этой, вот этого шкива. Точно уверен, надо его снимать. Крышечку. Да, блин, Сколько всего? Надо крутить. Вертеть-то. А? Так. Ага, вот он у нас. Чтобы к нему доступ получить, нужно так делать все поэтапно. Натяжитель. И... Так, чтобы его снять, что нам мешает? С той стороны, наверное, что-то, да? Коробка передач. Чтобы нам коробку передач снять, нам нужно. А, так, так, так стартер убрать угу. далее нужно да что же ты будешь делать то колеса убрать нужно вот так это надолго ребята это капец как надолго продолжим в следующей серии Ну. Думаю, на первый раз неплохо. Бывают очень комплексные, приходится производить ремонтные работы. Так, ну а на сегодня тогда все. С вами был Олег. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем всего хорошего и пока!